всем привет на связи международная ассоциация независимых инвесторов поделюсь выкладками аналитиков загс на ближайшие 30 дней они рекомендуют 7 компаний но ну, обратите внимание может быть купить не купить но обратите внимание а также какие сферы в двадцать году в текущем году будут актуальны ну и ближайшие четыре года потому как администрация сменилась так сначала по компаниям. так 30 дней байду китайская компания интернет провайдер ЗАГС в прошлом году четыре раза пересматривала в сторону повышения прогноза по прибыли этой компании и в конце концов остановилась на отметке 10.86 за акцию. И из последних новостей. Baidu переходит к более агрессивному подходу в веб-контенте, и рекламе и внедряет искусственный интеллект, а также будет участвовать в создании беспилотных автомобилей в Китае. Все, вся вот эта вот информация как раз подстегнула аналитиков ЗАГС обратить внимание, и в ближайшие 30 дней компания будет, как они говорят, привлекать к себе внимание. Так, вот, вот ее график, восходящий тренд, и пробивает уже сопротивление скорее всего пойдет вверх ну и ближайшие 30 дней будем тоже за ней наблюдать так компания Экспи представляет брокерские услуги по недвижимости соединяет продавцов и покупателей домов и обратила внимание на себя компания тем, что рост EPS составил 450% в год. В начале он был минус 15 центов и вырос до 52 центов за акцию. В следующем году Компания пыта... рост доходов планирует 56%, а рост выручки 32%. То есть это такой качественный скачок, и он проходит прямо сейчас. Поэтому обращаем внимание на это. Компания еще 12 февраля объявила об обратном сплите. Акции будут делиться пополам. И это тоже качественный драйвер на рост цены акций. Поэтому тоже в плюс берем во внимание. Так, Goldman Sachs. Мировой финансовый холдинг, самый крупный банк, ну, в общем, наверное, про него рассказывать долго не стоит. А то, что в годовом исчислении банк, опять же, побил прогнозы ЗАГС на 72%, показав рост в 158% в год. Также превысил и показатели по продажам, и по выручке, и все в районе 20-18% выше, чем оценки ЗАГСа. Поэтому обращает внимание, и мы видим на графике небольшую коррекцию. И думаю, что вот можно ориентироваться на локальный максимум слева. Если его пробить, то ну, скорее всего пойдет выше, а пока он остановился на скользящей средней. Ну, в принципе. В ближайшие 30 дней наверное что-то из этого можно вывести так компания хаймакс разрабатывает и продает полупроводники которые являются важнейшими компонентами в плоских дисплеях вот <coughs> так эта компания точно также пересматривалась несколько раз в сторону повышения по поводу дохода и с 24 центов прогноз вырос до 44 центов. Ну это что, в два раза. Да. Ну, поэтому к этой компании тоже приглядимся. А, так, по графику она в безудержном росте находится. И здесь нужно ну, нужно посмотреть еще и слева как там графика. Ну, думаю, что а, скользящие средние вообще все внизу и из тренда тренд пробила, похоже эта компания. Ну, точнее, надо посмотреть по техническому анализу. Но так, то восходящий тренд. Все возможно. Так, следующая компания MBUU. Ну, может быть, как-то так. Ну, честно говоря, называется она Malibu Bots. Это лодки спортивные. То есть компания выступает как дизайнер, производитель, маркетолог спортивных лодок. Честно говоря, я не знал, что такие... Такая вот компания есть и оказывается эта компания уже 18 периодов подряд, 18 отчетов предвосхищает или улучшает свои показатели, то есть отчитывается лучше, чем предполагалось. И в текущем году выручка выросла на 20%, а год, как вы знаете, был не совсем хороший. А это все-таки продажа лодок, такой, ну, не совсем а, тот а, продукт, который требуется во время и когда все сидят по домам, но оказывается у них еще и рост в этом, в этом году, так что вполне вероятно, что после вот этой вот небольшой коррекции на графике она может еще и выстрелить вверх. Так, компания микрон Micron, Micron, Micron Technology, компания, которая является поставщиком плавырку полупроводниковых решений для памяти ну, то есть ведущий производитель памяти ну, можно так и характеризовать так э, в третьем квартале рост у этой компании продажи выросли на 14 процентов а выручка выросла на 24 процента то есть это тоже такой качественный скачок э, за первый квартал 21 -го финансового года ЕПС выросла на 60%, ну и в, в текущем году ЗАГС прогнозирует рост 36% и почти 100% рост в следующем году. То есть компания, по мнению ЗАГС, будет находиться в постоянном росте, ну и тренд восходящий в принципе пока не сломлен, и компания идет вверх, Ну закрепилась вот на скользящие средние по графику. Ну, может быть, немножко постоит здесь, но ну и дальше пойдет вверх. Так, следующая компания «Санака». Компания ну, «Нефть газ» из «Энергетики». И компания показывает второй период подряд увеличение выручки по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. И ожидается, что и следующий период у нее тоже будет позитивный. Поэтому... Как раз аналитики ЗАГС и обращают внимание, что, скорее всего, сектор энергетики разворачивается и говорят, что инвесторы только сейчас начинают осознавать, какая ценность есть вот в этом секторе нефти и газа. Ну и думаю, что тоже можно уже поглядывать в эту сторону. Скорее всего, будет какой-то поворот. И по графику видно, что эта компания находится в восходящем тренде. Ну, может быть это конечно и перепроданность э, на графике рисуется ну а может быть это и новые высоты нужно точнее технически анализировать в целом на ближайшие 30 дней обратить внимание на эти компании так что же ЗАГС говорит по поводу э, сфер в которых будут э, ну актуальные инвестиции в течение всего управления новой администрацией так э, это сектор энергетический Байден в борьбе с изменением климата будет стимулировать проекты чистой энергетики, то есть все, что касается там ветряков, солнечных батарей, ну и так далее, все это должно развиваться более быстрыми темпами. Так также ЗАГС говорит о том, что администрация Байдена будет привержена инфраструктурным крупным проектам и будет не стесняться вкладывать в эти крупные проекты деньги. А также следующая сфера это несомненно выигрывают акции каннабиса, марихуана, ну, медицинского направления, даже если не будет стопроцентной легализации. В секторе здравоохранения биотехнологий, скорее всего, будет внимание к более широкому ну, как бы влиянию здравоохранения на всех. Ну, то есть, вот такие какие-то компании, которые охватывают большее количество человек. И китайское направление также выделяет ЗАГС. Есть шанс, что тарифы из Китая, ну, санкции с Китая снимут более такая начнется движение к свободной торговле все это принесет такое некое облегчение и свободу в эту сторону и также ЗАГС рекомендует ну то есть пять секторов это энергетический сектор такие крупные проекты инфраструктурные каннабис Здравоохранение, биотехнологии, ну скорее биотехнологии и Китай. Вот выделяет 5 секторов на все правление новой администрации Байдена, ЗАГС вот с таким прицелом. Так, Из энергетики ЗАГС обращает внимание на компанию NEE. Это Nextra Energy компания, которая производит электроэнергию из ветра и Солнца. ЗАГС обращает внимание на дивиденды этой компании в районе 2% и обращает внимание, что 6, последних, 6 э, последних кварталов из 8% эта компания удивляет как раз доходностью на акцию. Так, ну и динамика, положительная динамика это рост акций на 28 процентов в 2020 году. В инфраструктурных проектах ЗАГС выделяет стимулирование экономики в 2 триллиона долларов. ну Различные большие такие строительства, дороги, мосты, транспорт, все это будет каким-то образом восстанавливаться. Ну и из таких вот ярких моментов это опять же технологии. То есть это будет очень сильными темпами развиваться, чтобы объединить города, штаты более качественной связью и в, этом, в этой сфере. Лучший выбор это AMT, компания AMT. Это компания RAID, которая владеет вышками сотовой связи. Они сдаются, ну, вот, в общем, получают арендную плату за использование своих вышек. И на самом деле эта компания очень удачная в принципе и Райт, который выплачивает большие дивиденды, а то, что будет переоборудоваться и будут выделяться под это дело, в том числе не только компаниями, но и правительством средства. Эта компания обязательно получит свою прибыль и свои дополнительные доходы от этих программ. Из сферы «Конопли» выделяет Закс компанию Canopy Growth, это CGC. Так, ну, компания тоже находится в восходящем тренде. Но обращает внимание, что э, это одна из лидеров рынка. 12 миллиардов капитализация. Она занимается каннабисом и в рекреационных, и в медицинских целях. Даже если не все штаты легализуют, то эта компания в любом случае получит свою прибыль и будет развиваться, и акции этой компании будут расти. Ну вот на что упирает ЗАГС. И здравоохранения ЗАГС выделяет АНП. ТМ. Компания биотехнологическая, указывает на низкий ПЕ, также указывает на то, что последние шесть кварталов они также восхищались своей прибылью на акцию и из последних восьми кварталов, ну и дивиденды у них в районе 1,1%, ну тут вот 1%, ну, то есть вот на эту компанию обратить внимание. Ну в принципе по показателям для здравоохранения эта компания очень даже ничего. Да, и валовая маржа. Ну, единственное, что вот здесь подкачали. Но ну, надо разбираться, почему. А по продажам отличный вариант. Так, в сторону торговли Китая. Ну, естественно, это Байду. Поэтому второй раз рас рассказывать не буду. Вот она, это Байду. Мы уже видели, что Упирает ЗАГС на искусственный интеллект, ну и беспилотные автомобили. В целом, в целом 2021 год, ЗАГС он говорит, ну, весь отчет пропитан тем, что это будет, скорее всего, возврат вот к тому а, фондовому рынку, который мы все, в принципе, хорошо знаем, когда можно а, учитывать фундаментальные показатели компании, когда рынок не будет таким стран, подвержен странным движениям. Не, не будет такой жуткой волатильности, все будет спокойно, продуктивно и планомерно расти вверх. Ну вот таким вот видит ЗАГС следующий год, ну и последующие года вот в этих индустриях сферах.